И мы, наконец-то, нашли лаву эту дурацкую. Несколько ее надо было искать, я не представляю. Вот так. Я Тигель уже на крайний случай сделал. Надеюсь, он нормально ему не украдет. Так, тут, в принципе, 100%. Что мы рисуем, какого дела... Получается. Да что сюда можно засунуть? М -м -м -м. Ну что же нужно еще засунуть, чтобы получилось что-то изучить? Содержит это один маленький скет. нет. нет. Попробую... Точно! Попробую магию! Ч сразу не выдумался? Магия везде нужна. В принципе, можно даун-микон, но я тогда просто... Даун-микончик! Попробую чуть-чуть это... Чё, нет? Не издевайтесь! Обычно я везде нужна, впервые не нужно и здесь. Тут есть мотус. аспект огня, ремонта. Попробую крем. Бэйби, бэйби, бэйби, бэйби. Что, мне нужна работа? А железком? Ч ⁇ М -м. Просто не знаю, что туда запихнуть. М -м, попробуем. Не, шерсть слишком предсказуемость. В принципе, что у нас содержит? Попробуем морковку. Уже ночью. Идем поспим. Так, хорошо спали. Идем дальше изучать. И немного безвизитет изучения. И, кстати, за все эти летсплеи мы накопили аж 22 уровень. Это же клево. Надо потом найти алмазы лучше. И, конечно же, догадайтесь, что... А, подождите. Если железо, попробуем туда засунуть стекло. А вдруг это из вся. Нет, тут только один аспект. Попробуем, Пробуем сначала шерсть. Нужна. Поведина. Нужна. Да боже мой. Закройте уж уже, собаки, блин. Достали. И мы уже снимаем, в принципе, 4 минуты. И да, там уже запомнил, не нужна как. Кстати, как это делается? Где-то найти магический жир. Угу, угу, угу. Это в магическом версоке. Приключим вот такие, вот такая белая свеча. А это магический жир. Чтобы его сделать, нужен корпус у а нас сейчас такого что можно сделать -у. где у нас корпус, где у нас корпус находится не здесь нет, нет, нет вот, так, сколько тут? ну, в принципе, думаю, хватит ой, точно туда палочка а, в а, принципе, у меня все время 2, так что... Ой! Что, что нужно? Пробуем три. Да! Три магических жира! Еще хватало я одного. Ставим перезарядку. перезарядку, На перезарядку, сказал! Две белые свечи, даже а даже есть. -а. Давайте попробуем изучить вот это. Я не знаю, что мы вообще сможем изучить. Бла-бла-бла-бла. Изучаешь и так далее. Клево такие правила. Что за... Вот этот, я даже не могу Я губцам от смотрел. Я не знаю, что из этих два аспекта, даже огонь не подходит. Столько бы не пихал, а может магически дай попробую. Нет. Забыли, уже пихали. Свечка нет, свечка не пыжла. Тебя не поможет сколько бы не пихали. Ну шо, это -то, то басика, трансмутателла. Где-то я слышала этот Ну где же он? Где-то я точно это слышал, не могу вспомнить где. ладно, как я и обещал. До свидания, дорогие друзья. Подпишитесь на канал, ставьте лайк. Под... Ой, я уже это было. Ну ладно. Подпишитесь на канал, ставьте лайк. Скиньте ссылки на клевые моды. И, конечно же, приятных вам следующих серий. Я буду выпускать их немало, много-много. Где-то 100, шт... 100 штук по 10 минут, конечно. Поэтому вас не должно отвлекать. Хорошего просмотра. Уи-уи-уи! да? Ну, ничего страшного. Так, кламайся. И до свидания! У-ху! А, до свидания! Мне жаль, что мы с вами прощаемся. Прощайте.